Не так давно я делал обзор сервиса для сбора донатов Donation Alerts. Сегодня на очереди DonatePay. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В целом, я думаю, они мало чем отличаются, но чем шире палитра, как говорится, тем лучше картина. Хотя мне кажется, что тут от сервиса к сервису мало что меняется. Разве что здесь аккаунт надо выбирать при старте, в моем случае это будет YouTube. Как впрочем при старте же нужно добавлять данные карты для вывода средств. Много всего различается в том числе комиссии за перевод, поэтому посмотрите, может быть удастся сэкономить. При выводе на карту комиссия 2%, но не меньше 50 рублей. А значит в автовыводе не стоит писать меньше двух с половиной тысяч. Если выводить, например, по 150 рублей, то получите вы 100, поскольку 50 с вас возьмут в качестве комиссии. Ну и тут все так же, как и с Donation Alerts, да и с любым подобным приложением. Берете ссылку на виджет, вставляете в OBS. То есть добавляем в сцену новый браузер, как-то называем и вставляем скопированную ссылку. Дальше все можно уменьшать, увеличивать, двигать. И можно отправить тестовый донат, чтобы посмотреть что получится. Вот так это будет выглядеть на стриме. Тут есть музыка и озвучка. Механический голос, который проговаривает текст, лучше бы отключить. Страшновато это звучит. Ну и также можно добавить счетчик суммы. Вот так это будет выглядеть примерно. Также копируем ссылку и вставляем в ОБС. Счетчик суммы, в отличие от виджета пожертвований будет висеть у вас на стриме постоянно. Вот то не сработал заголовок. Наверное потому что надо прописать еще и сумму. Да. Нет. Все равно не сработал, но не важно. Все равно этот донастраивается впоследствии и там это заработает. Дальше и расшарьте страницу донатов. Конкретно эту ссылку я не советовал бы расшаривать, потому что у нее не совсем эстетичный адрес. Его можно поменять впоследствии, но в целом вы его просто копируете, добавляете в описание страницы или в закрепленный комментарий, а в самом стриме говорите, что вы можете закинуть донат. Ссылка в описании. Зритель переходит на страницу и закидывает донат. Ну все. готов. В целом с этим уже можно начинать стримить и собирать средства на камеру, как я указал в цели, Ну, конечно же надо пройтись по настройкам и все немного усовершенствовать. В статистике пока смотреть не на что. А вот в настройках можно поменять часовой пояс, если не определился. Добавить или отсоединить аккаунты. Защита через телефон. Ну то есть коль скоро разговор идет про деньги, лучше аккаунт все-таки обезопасить двухфакторной аутентификацией, пусть и достаточно примитивной. В настройках с этим все. О выплатах вы можете поменять карту для вывода средств. И переходим в виджеты, то есть основную закладку, с которой вы работаете. Так, вот у нас виджет сбора средств, там у нас чего-то не сработало, настроим здесь. Тут, я думаю, все понятно. Заголовок, сумма и сохранить. Так, вот у нас тут все поменялось и наверху кроме общих настроек есть еще основные, что называется найдите 10 отличий между общим и основным. С настройками все просто и по-русски. А вот здесь, например, цвет и прозрачность фона. Так регулируется прозрачность, так цвет. До нажатия на сохранить изменения не видны. И теперь в стриме у нас все нормально. OBS подхватил все надписи и настройки. Ну и со всеми остальными виджетами действуете по аналогии. Все, что слева, это различные способы отображений. Вот, например, стакан. Берете ссылку, копируете. Вставляете в BS как новый браузер и получаете вот такое отображение пожертвования. Пока сыпятся деньги, скажу, что не все эти деньги заберете вы. 7% от переведенных средств заберет платформа и еще что-то съест перевод. Но в настройках страницы пожертвований можете переложить эти 7% на плечи зрителей. И кстати здесь же можно придумать красивый адрес для самой страницы. Тут оформление, заголовок и вот выбор того, кто будет платить комиссию. А лучше, конечно, дать зрителю возможность выбрать самому. Аватар, фон. Ну в общем, если поиграться, то тоже разберетесь. Длина сообщения, ссылка на канал и так далее. И собственно, что касается самих виджетов пожертвований. То есть основного, что будет появляться в стриме. Настраиваются они вот здесь и здесь же можно выбрать разные виджеты под разные суммы пожертвований. Скажем, при минимальной сумме в 100 рублей у вас будет один виджет. Настраивается вот здесь. С настройками все по аналогии. А при минимальной сумме, скажем, в 500 рублей у вас будет другой виджет. Проще всего скопировать предыдущий, он скопирует его вместе с настройками и здесь выставляете минимальное пожертвование в 500 рублей и дальше меняете оформление под новую куда более значимую сумму. На самом деле подобных сервисов существует не один и не два. В комментариях, скажем, мне советовали Stream Elements. Я его не смотрел, но вроде пишут, что он удобнее. Не думаю, мне кажется, что все у всех примерно одинаково. Так что выбирайте любой, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.